Ребятки, я буду озвучивать, озвучивать отель Хасбен мультисериал, который по идее выйдет этим летом, но, но его закончили наконец-таки делать, и он может уже выйти на этих выходных, если даже не на следующих. Ну, я не знаю, короче, когда он выйдет, но я буду его сто процентов озвучивать. Ага, моя озвучка, драсти.